Ребята, привет всем! Нахожусь я сейчас в Таиланде. Вот такой вот вид с нашего номера. Петухи орут по утрам. Отлив. Отлив что-то сегодня у нас с утра. Обычно отлив вечером. Шикарный вид, да? Конечно же, я готовлю для вас влоги. Но сегодня у нас будет торговля. Вы просите, чтобы я для вас записывал торговлю с телефона. И сегодня будет торговля с телефона. Буду объяснять ситуации. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Приступаем. Ну что, погнали. Смотрите. Вроде бы здесь шикарный такой скальпинг, да? Так, цена коснулась уровня. Вот, шикарно. Погнали вниз. Торгую я, видите, на кровати, потому что здесь хороший свет. Так, были вопросы о том, сколько сделок я делаю в день. Сколько сигналов у меня в день. Ребята, по-разному я говорил до пяти. То есть на одном аккаунте строго два сигнала в день. Если я торгую по выжимке, я могу сделать 5. Или до пробоя. Ребята, все зависит от ситуации. Не нужно вот мыслить э, шаблонно как-то. Понимаете, да? Но у вас должны быть лимиты. Вот, вы сказали себе, у меня три сигнала. Все, три сигнала на этом аккаунте. Сегодня я сделаю три сигнала, что бы ни случилось. Три минуса, три плюса, неважно. Так, отлично. Первый пик словил. Так, вот такая вот здесь была ситуация. Смотрите, нисходящее движение и цена переходит в коридор. Торгуем мы, напоминаю еще раз, в вертикальном режиме. Кто не видел прошлое видео, смотрите прошлое видео. Вертикальный режим для того, чтобы лучше были видны пики и просадки. Так, Ну что Есть словил Здесь кстати можно торговать и по выжимке Ребята Что такое выжимка Выжимка это мы торгуем в определенной ситуации В определенном коридоре до тех пор Пока не случится пробой Или пока мы не словим например два минуса Опять же Вы сами ставите себе эти лимиты Эти рамки У кого как Так, здесь опасная ситуация. Давай в последнюю секунду опустись. Отлично. Но здесь еще рано говорить, что все круто. Видите? Последнюю секунду, сделка срывается. Поставлю 3000. А не успел, не успел. Заходим еще раз. Цена не может пробить определенный уровень. Так, видите, у меня уже пошла третья сделка. Вот, это у меня будет последняя сделка. Ху, здесь уже все у нас нормально. Ну, смотрите, да? Можно сказать, мне здесь везет. Все. Вот когда такая тяжелая ситуация, лучше все остановиться, ребята. Здесь уже может быть пробой, потому что вот видите, каждая точка выше предыдущей. Цена не опускается вот ниже этого уровня. Опасно здесь уже заключать сделки. Смотрите, я остановился, и теперь я могу просто вам показать, да, на... Вот, 30 рублей выставил, все, давайте торговать. Вот, давайте попробуем добить этот уровень, да? Ну вот, например, вниз. Большая вероятность пробоя, но еще раз. Этого может не произойти, это рынок. Ребята. Если вы здесь начертили линию, рынку похрен. Он куда захочет, туда и пойдет. Это просто визуальная линия для вас. Поэтому нужно ставить себе лимиты. Поэтому нужно останавливаться. Да, видите, не может цена пробить этот уровень, но она ниже тоже почему-то не хочет идти. Так, ну возврат, видите. Ну давайте еще раз попробуем. Ребята, кто не видел моих прошлых видео, обязательно смотрите прошлые видео. Я там все объясняю, почему я заключаю такие сделки. Какой у меня риск менеджмент, какой у меня мани менеджмент. Так, так, так, вот, вот, намек на пробой. Что у меня? Опять возврат. Ну, вот такая вот ситуация, видите? Давайте вверх пойдем. На пробой уровня уже. Вот, цена подбирается, подбирается, подбирается, видите? Здесь уже нужно заходить на пробой. Но опять же, она может сейчас резко опуститься вниз. Есть, ребята, вероятности. Вероятность того, что э, произойдет пробой, например, 70%. Вероятность отскока, например, 30%. То есть мы просто попадаем в эти вероятности и все. Вы наблюдаете за рынком. Вы видите, да, что от определенного уровня цена много раз отскакивала. Все, мы заходим. Ну что, у меня три возврата будет или как? А вот здесь уже сделка зайдет в минус. Опять возврат. Ну, прикольно вообще. Три возврата словил. У кого-то такое было? Короче, я сейчас трачу время на какую-то херню, ребята. Так, последнюю сделку. Заключил на пробой. Ну, смотрите, не хочет, да, вообще цена идти дальше. Давайте наблюдать, да, интересная ситуация. Что произойдет? Я буду разбирать ситуацию. Вы говорите, да, что я вам не объясняю. А что произойдет? Возврат опять будет. Сейчас я ставлю рекорд по возвратам, ребята. Оп, видите, возврат. Прикольно, да? Так, 4 подряд. Пишите в комментариях, у кого сколько было возвратов. Давайте здесь вниз поставлю. Здесь вверх поставлю. Все, нашли мы супер коридор Супер мега коридор, смотрите Здесь уже точно Какая-то сделка должна зайти Давайте мы переключимся на 10 минут О, вот, пошел пробой Как я и говорил, ребята Вот он, наш пробой, да Вот, видите, подошла цена к уровню, каждая точка выше предыдущей, затухание, выстрел. Давайте покажу вам вывод средств. Отправила я сегодня заявочку на 20 тысяч. Видите, да, сколько у меня на счету, 146 тысяч, торгую на аккаунте своей девушки, начал выводить деньги. Так, переходим в историю выплат. А, уже вывели деньги, смотрите. Я вот сколько 10:44, сейчас 11:13. Ну сколько, да, там 15, 20. Полчаса назад буквально поставил деньги на вывод, и они уже мне пришли. Вот вам что значит VIP статус. Вот 22 вывел, 21, 19, 17, 15, 14 здесь сейчас у нас 22 -е. 12 -го, 2 -го начал выводить деньги вот деньги выводят за сутки вот сами видите да 10 44 деньги мне уже пришли на и e payments давайте еще раз поставим еще раз 20 тысяч. Давайте посмотрим, да, через сколько мне придут деньги. Так, запомнили, 11.14. Так, ребята, прождал я час, поставил в 11.14, сейчас 12.16. Деньги мне не вывели. Я думал, выведу тоже быстро. Но, наверное, они вот эту вот заявку уже обработают на следующий день. Потому что, видите, первую заявку мне обработали за э, полчаса, меньше, чем за полчаса. Я, кстати, никогда еще не пробовал подавать вот... В один день две заявки. Всегда вот в один день подаю одну заявку. Все, в принципе, пушка, деньги выводят. Вот понадобилось мне 20 тысяч на яхту. Вывел 20 тысяч на яхту, на прогулку на яхте. Понадобилось мне вчера 15 тысяч на ужин. Вывел 15 тысяч на ужин. Пушка. и Ребята, выводите отсюда деньги. Многие вас учат, учат. Стратегии, индикаторы. А когда зарабатывать? Когда выводить отсюда деньги? Так что не забывайте выводить деньги. О, звонит любимая. Пошла на рынок покупать мне шорты. Давайте, включу громкую связь. Алло? Любимая, привет, ты на громкой связи, снимаю видео. А, привет, я тебе я тебя скинула в футболки, можешь посмотреть, пожалуйста? Да, на смотрю. Месте, как ты любишь в стразах с тиграми, с драконами, золотое. Но Мне кажется, тебе перебор, ну глянь, пожалуйста. Покупай мне вот что-то жесткое, ты, мне такое ты. яркое, все Но в моем стиле. Но, типа, там такое, Блестит, все дорого, Покупай. Покупай, я Покупай. хочу ходить в таиландском стиле. Покупай, все. Хорошо, все, давай. Давай, да. Луи. Так, любимая мне выбирает футболочки. Так. Вижу шорты, футболок не вижу. Так, ребята, придет сейчас любимая. Я вам покажу все операции у нее на e Чтобы вообще у вас не было никаких подозрений. Ну где крутые футболки с драконами? Вот такие вот футболочки мне купила любимая. Вот такие вот с пальмами, с космонавтом. Ну чисто, знаете, на отдых Такое яркое. Это для тебя космос-прием. Да, люблю я такую дичь. Так, а где жесткая со стразами? Ну, это был перебор, честно, я побоялась без тебя, там такой леопард в стразах, ну, как для этих, лезьбоев. Ну, короче, крутая, вот это мне нравится. Ну, это нормально, мне на яхту, знаете. Переверни, там кучу всего. Что это такое? А это любимый подарочек, завтра 23 февраля, и это моему любимому автомат. Вот это вот пушка. Все, Заряжайте пузырями. Пуз... Пуз... Да, пузырями. Мы, конечно, две штуки будет много, прикинь. Это как раз для тебя оружие. Вот это оно. Нему мусториз для вас. Так, погнали, покажу вам вывод денег. Пиписки. Угу. Но э, была с Паттайей, там слишком много было пиписик, И я постеснялась ее. А тут еще деньги. Угу. Так, зайди мне сейчас в свой e я покажу вывод. Так, ребята, смотрите, зашел в e своей девушки, вот зашел с браузера. Вот, операция 22-го, вот уже ее открыл. Смотрите, выплата с Олимпа. В 10.44 отправил заявку, в 10.47 пришли деньги. То есть вывели мне деньги за 3 минуты. Это на VIP-счете такая ситуация. Вот остальные операции, можете их посмотреть. Вот, еще их не открывал. 19, 17, 15, 14. Видите, деньги приходят в евро. То есть я вывожу рубли, а и e payment мне присылает евро. Также и с пополнением. Чтобы пополнить счет, я пополняю с евро. А оно мне конвертирует в рубли. То есть на Олимп деньги зачисляются в рублях. А отдаю я евро. Ну, такая вот система. Кто пользуется ePayments, тот знает. Вот, смотрите, все операции Payout from Alim Trade То есть вывели мне деньги за 3 минуты. Так, ребята, еще хотел бы поговорить о выводе средств. Вы мне часто задаете вопросы, куда лучше выводить. Вот, на ePayments, на WebMoney, почему ты пользуешься электронными кошельками. А, кстати, и по поводу брокеров. Ребята, я торгую на многих брокерах, на IQ, на Binomo. Если я не снимаю видео... Это не значит, что я на них не торгую. Вы тоже мне часто задаете такие вопросы, почему ты только вот на Олимпе. Я не только на Олимпе. И я не люблю пользоваться картами. Вот я не хочу иметь никаких проблем с банками. Вот вообще я не люблю банки. Понятное дело, я вывожу все деньги через банки. Но проще всего пользоваться электронными системами. Там нет никаких проблем, на пополнение, на вывод вообще нету никаких заморочек Вот я как-то, знаете, привык пользоваться электронными кошельками Еще когда я начинал вот зарабатывать в интернете Еще и когда начинал зарабатывать на хайпах Так и сейчас пользуюсь Вот, например, ePayments, да Он берет 3% за вывод на карту То есть я с ePayments вывожу, например, 1000 долларов на свою э, карту Могу выводить на гривневую. Могу выводить на рублевую. Могу выводить на долларовую. неважно, важно. Оно конвертируется. Понимаете? Также и насчет пополнения. То есть вы можете заводить с любой валюты. Хоть там с долларов, с рублей, с гривен. Вы заводите и у вас, например, если долларовый счет, оно конвертируется все в доллары. Если у вас евровый счет, конвертируется все в евро. То есть я думаю, это понятно. Но многие ребята задают мне такие вопросы. Если я вывожу си E-payments, например, 1000 долларов себе на карту я плачу комиссию в 3%. Не в 3, а 0.28, если быть точным. И 5%, не 5, а 0.5%, э, когда деньги мне приходят на карту. То есть всего получается 3,3% э, я плачу комиссию. То есть с 1000 долларов я заплачу 33 бакса Комиссию, да, это довольно-таки большая комиссия, но это очень удобно и очень быстро. Деньги приходят в секунде просто вот. Оставил заявочку и все, и деньги у тебя на карте. Очень просто. Ребята, ну если вам удобнее пользоваться картами, конечно же, пользуйтесь картами. Там комиссия должна быть намного ниже. То есть если вы выводите 1000 долларов с Олимпа сразу на карту, вам должно прийти, не знаю, тоже там 1000 долларов, может быть там у вас что-то возьмут, какой-то 1%, но не 3%. Если вы выводите маленькие суммы, там, по 1000 долларов, по 2, конечно же, лучше на карту. Но, и когда я вывожу большие объемы, я лучше их сначала буду хранить у себя на e -payments. А потом частями выводить э, через банк Понимаете, я не хочу большие суммы хранить в банке Потому что могут позвонить с банкой Сказать, а откуда эти деньги Что это за деньги Почему ты так много выводишь через какой-то там подозрительный сайт То есть они все что угодно могут спросить И могут заморозить тебе счет Если у вас суммы маленькие Там 1000 долларов, 2000 Например, до 5000 долларов в месяц у вас э, по вашему счету банковскому проходит. Тогда шикарно, тогда никаких проблем нет. Конечно же, тогда пользуйтесь картами, вам так будет намного выгоднее. Зачем вам платить комиссию в 3%? А если через ваш счет в банке проходит по 50 тысяч долларов, да, тогда лучше через электронные кошельки это все делать. Как, собственно говоря, я и делаю. Плюс я следую своему принципу и не держу яйца в одной корзине, потому что это тупо держать, например, все деньги на epayment или выводить все через epayments. Я часть выложу через WebMoney, часть через ePayments, часть через Яндекс.Деньги, часть через Skrill, часть через Nuteller. У меня, ребята, очень много кошельков. И тупо выводить все тоже через один банк. Я пользуюсь многими банками. Если у вас одна платежная система и один банк, и у вас много денег, конечно же, это нелогично. да. Потому что могут ePayments в любой момент да, заблокировать. Хрен его знает, что там да? у них может произойти. То есть это же ваши деньги. То есть... Позаботьтесь о том, чтобы ваши деньги лежали в разных местах. Так будет намного безопаснее. Вот вам инсайт такой. И особенно после тех случаев, когда мошенники пытались взломать мои кошельки, я перестал давать упор да, на какой-то конкретный кошелек. Потому что если бы, например, взломали мой e а у меня там лежит 50 тысяч баксов, все бы деньги забрали. да? А так у меня там часть, там часть. Ну, взломают они, например, e-payments, ну, заберут они там 5 тысяч баксов. Все, больше они не заберут. Им нужно будет взломать все мои кошельки, а их у меня очень много. Так что вот так я забочусь, можно сказать, о своей безопасности. Итак, я на этом буду с вами, ребята, прощаться. Начал я это видео на балконе и закончу его тоже на балконе. Так, у нас уже отлив. С кораблей играет музыка, люди веселятся. Так, ребята, я думаю, это видео получилось полезным, информативным. Я ответил на многие интересующие вас вопросы. Подписывайтесь на канал. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем огромное спасибо за поддержку, за просмотр. Всем больших денег. Пока.